не такой... Не Не кадай. Нет, Да, Нет, девочка. Нет, шапки. Ты не хочешь, Мне по-другому пищи. Нет, я тебя Ну, не птичка, почти... Пять птичек. Я